Ребят, значит, всем здорово. Мы с вами наконец-таки прошли Saints Row 4 Get Out of Hell. И я, благодаря моему этому оружию, разговаривающему, говорящему, спасибо ему. Мы сейчас сатану этого поставим на колени. Ай-ай-ай-ай-ай, пропустил, пропустил, пропустил, пропустил сори, Дать морду сатане по Поднял. Просто, блин, отец года, ребята. Хватит! Так и закончилась битва. Сатна больше не мог терпеть принижение. Его победил смертный. И ослушалась родная дочь. и Поэтому он и знал их из преисподней. Но все еще было не так хорошо. Это был прямой приказ своего капитана. Ты хуже, чем Пирс. Ночь пустякова, священно. Ты не можешь оказаться только потому, что не знаешь культуры. Кто знает, что с вами серия на этом в которой появляется наш новый клинкестер? Ты назвал самосприменение, а режиссер Ким Штейн. Я не могу поверить, что... Аша спит с тобой. Я не могу поверить, что ты это не делаешь. Босс, ты в порядке? Да, со мной все хорошо. Кто за место? ого -го, го го А кто это еще такая? Это из зовут Изабель. Она дочь дьявола. Пирс, сейчас хватит инфаркт. Эй, хватит петь, Пирси полюбит. Она так. Ты можешь использовать комплимент. Ф легко. С ней все будет в порядке. Ребята, где Джонни? А где Джонни? Вот реально. Наш герой еще не вернулся к смертным. Его сдержал никто иной, как сам Господь. Бог. Я... У меня тут проблема. Послушай, я просто хочу попасть домой. Я твой должник. Чё? Звенит приблизил конец света. Святой Петр хорош парень, дохраняет да вы небеса, но он слишком медленно разбирался с душами. После уничтожения земли в распоряжении сатна сказал столько душ, что он мог все, что ему нужно было. Президент США, который поразил его армию. Ты думаешь, я мог бы это сделать? Нет, я не думаю. Я бы не стал это делать, а ешь не хотел бы. Я хочу ее увидеть. Притормози, приятель. Я сказал, что у тебя в долгу, я благодарю тебя, но я хочу, чтобы ты знал, что можешь выбрать. И сейчас, дорогие читатели, придумайте сами конец для этой истории. Но если хотите увидеть, как Джон восстанет с возлюбленной, воссоединись на первую страницу. Если хотите увидеть, как Джон подтвержден дьяволом, стал новым правителем ад, бердите на страницу 13. Если хотите, чтобы нашли новый дом для осадочных человек, отправьте на страницу 62. Если вы хотите, чтобы сам Господь восслуживал Вселенную, при этом весь мир стал предложением Вселенной, открой страницу 24. И наконец, если хотите, чтобы Бог ответил на все вопросы, касающиеся Вселенной, открой страницу 248. Так. Я хочу все посмотреть. Ребят, я хочу все посмотреть. Я хочу всех посмотреть. Пусть Бог ответит Джон не на все вопросы, касающиеся Вселенной. Так. Я хочу посмотреть все концовки. И мир станет Вселенной Сентробус, и ты найду дом для оставшихся человечества. Пусть Джон станет ном проводителя королем. Вот, первая концовка смотрим. Принять. Джонни понял, что его единственный шанс попасть в рай, он должен им был им воспользоваться. Первая концовка, ребят. Это первая концовка. Вот Аиша. Вторая часть. Я тебя помню, я тебя люблю. Ты супер. Аиша. Она выглядит очень круто, кстати. Аиша. Аиша. Аиша. Конец. Первая концовка, ребят. Первая концовка, ребят. А сейчас мы... Извините. И Джонни весь склонил на... Вот, Джонни Гетт, кстати. Это Изабель и все грешники. И Сатана сам. тут... Блин, ну... Победить Сатну пройдено. Продолжно это. Расплаты восемь тысяч. Двадцатый уровень. Ну, он очень медленно набирается, потому что это двадцатый уровень. Не, ребят, мы в Saints Row Get Out Of Hell продолжаем проходить, потому что ну, у нас еще много незаконченных заданий, незаконченных дел. Помешает свадьбе плюс две и плюс две У нас много незаконченных дел. Вы просто офигеете, как их много, насколько много. К Примеру, вот одна адские гонки, ну и на этом острове, конечно, тоже неизвестный игровой процесс. У нас много, дофига не, дофига много незаконченных дел, которые надо было бы закончить, но, как всегда, ребят, не не Я лень. Давай. Летим. Летим дальше. Мы не закончили тут все дела, поэтому я, собственно, прошел сатану сейчас. Но мне надо очень много всяких... дел Делать много всего, короче. Летим к этой горе, что ли? К этой Фудияме что ли, блин? Ай, блин, я кошка. Так. Это. это. это. это. А, это алтарь незаконченное дело. Так, при. призыв. Так, призыв, призыв, призыв, призыв. Так, этот опыт это. Так, призыв, а на тап надо. Не, надо на.. Накормите. Они как всегда гадкие, сильные, серьезные, ребятки. Ладно, возьмем вот это вот оружие. Вы же помните, как, что мы его очень с вами долго, на самом деле, добывали вот это. Все, хватит, дядя. Хватит. Все. У нас уже 49 тысяч местной валюты. И вот. А это ч при ⁇ Призыв только чего будет сейчас? Призыв читана. Так, стоп. А, это того... Нет, надо, надо надо, наоборот, на тап, надо на потаённое, так, призывы, э, элемент, так, башня Титан. Вот, посмотрим, так, как-то выглядит на, э, на F. А, а у меня теперь свой злобный голем, блять, есть, Закончи. Да, Закончил. Я, скажу, бежал, okay. Получить заслуженные реки. Такс, такс, такс, такс, так, так, так, Это не, это выполнено, ладно, так, тут вот сюда, вот нет, мы это захватили, это грудь. Он перешел под его начало, а Шекспир снова стал купаться в лучах славы. Обитатели Ада реагировали на него точно так же, как смертные студент в Америке. Сначала они его боялись, потом они его возненавидели, и, наконец, они его полюбили. Короче, Шекспиру помогли. Перметицы на берег на ЕН. На. У нас, как всегда, с вами много незаконченных дел. И почему.. Собственно, не закончено, да потому что не закончено. Так, конечно. Глиф. Так, Глиф и Глиф. После основного прохождения, по идее, тут должны. А, да, то есть я же не взял э, улучшение, показывающее гриф. Так, способности. Турная слабый Единственное, Искать коллекционных предметов. Посвечиваются. Так, улучшение. Оружие на оружие. Особая перезарядка. Мгновенно перезаряжается. Пистолет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 Ага. Да, им мы своего маркетолога бы не мешал бы нанять. И потом, ну, все. Ребята, мы прошли с вами Saints Rogue Talk of Hell, но, но. Но-ну-ну-ну-ну-ну-но. Но, но, но, но, но, но, ничего так только мы не сделали. Так, ну тут нищий жил ночной эхо на 96% нам подчиняется. Круг греш на 96% нам подчиняется. Зону переброски мы вроде все эм, захватили. Вроде бы, потому как я не помню. Вроде там осталась только одна зона переброс Ну и... Или может быть еще несколько, ну короче... Ну... Тут что? тут книжка. Тут книженцы, я. Можно послушать Джонни. О! Северная пуля — Сиренополь единственный годный из пулк три... земли был. Если бы эм, не вывели бы Аишу из игры в три... во второй часть, то у Джонни не было бы смысла вступать в эту группировку сейнс-святых. Не было бы у него просто смысла вступать в эту группировку, как мне кажется. Ай, ребят, да бесит, как старые добрые времена. Доберись в БТР. Убить демона. Убийство темного подстрекателя сейчас будет. Еще засчитайте, пожалуйста. Кто в меня стрельнул? А, это ты был, друг. Да я вообще способности не пользуюсь сейчас, пока что. Мне вообще нафига не нужно. Нафига не. Зафига не мне не нужно способность ставить. Ну не все еще эм, места. Трах. Гар, пикер, гар, Ну мы бомбил немножко, ну и все. так. Рачный смешок, ну не надо пока что. Автоматическое оружие. Боже, это хорошо. Как же это хорошо. Он сказал, гад, God feels good. То есть, Бог, как, как, как хорошо. Ну, ну, мы прошли с вами игру, но не прошли историю Гетта до конца. Мне кажется, что у когда они создавали с инструкт Геттаутофел, у них, ну, начался немножко такой кризис, как бы. О, Декс. здорово, блин. Джакс, блин, Джакс, ты убил босса? Ой! Джакс убил босса. Где Джакс убил босса? У меня расплаты осталось немножко. Это эти блоки душ так, наверное, синим подсвечиваются. Собственно.. Я раньше не понимал, ну, нафига летать с А сейчас как понял то это оказывается очень даже легко, нужно. нужной. Тебя наполним прокачаем, так, кресло наполним. Я не поленюсь и найду для вас оружие похоти. Я не поленюсь и найду для вас оружие похти, ребят. Тут все оружие есть. Я, честно говоря, даже... Эм Это вроде бы оружие гнев, оружие скорб. гнев, скорбь. Гнев скорб, скупать черевогодие. Похоть еще нужно блин, вспомнил, зап видео вспомнил. Так, БТР. Корона. Курода. выйдет вы выйдите ли без демоны, выйдите и я отгоню ваш БТР в пункт разгрузки soul in one душа в одном а это кто-то похитил или то что может гониться 45 тысяч возможных! Сорок тысяч километров! Это же... Броня захвачена. Плюс тысяча и плюс пи... Ты... Игра закончилась, но не история Джонни! Он тут, я немножко тут по побегу, полетаю пока что, ну собираю пока что эти блоки и душ, ну и. Тут еще одна зона переброски. Так. Это что это? А, это, да, это зона переброски, ребятки. Это зона переброски. Под нашим контролем. Ну чё, как, мы пришли сюда просто, ну и все. купить, улучшить оружие. Так, это Ура RRL, RRL 7, зависть, так. Зависть есть, так, гордыня, зависть, гордыня, это скупость, жадность, зависть, гордыня, жадность, а это, ну, нет, нет, это не оружие греха, это просто оружие, нет, а стоп, а если так, то пить боепасы, нет, нет, точнее назад надо улучшить оружие, ага драбовик, помповый, все улучшено. Так, у кэша тут все улучшено. Улучшено, улучшено, улучшено на 100%. Тут... Буду сейчас это прокачивать. Второстенное оружие. За 20. Так, за 20, тут за 10, тут за 3, тут за 6. Короче, будем все, ребят, улучшать по мере похождения, точнее. Не, именно уже не похождения, а по мере похуждения. Ну что, пох походим по... Ай, тут же книжка есть. A этот портал же под наш контроль, так, так, так, так, тут, не, ну, тут сюда, это у нас остается только, ну, по, ми по минимуму, так, тут взять вот это вот грудь найти три глифа, тут вот это вот, ну, и это, я не буду, я буду проходить не на запись, ребята, я буду проходить просто так, ну, потому что, ну, просто я так захотел, как бы. ага, Патагионный, так, взрыв. Супер спринт. Спешка у меня, эффективность 2 нету. Эффективность 3. 3. Эффективность, я сказал, 3. И неограниченный бег еще надо купить. Ага. Неограниченный супер спринт. И полет надо еще прокачать тоже. Полёт взмах 4, а у меня недостаточно блоков душ, уже нужно 10, а у меня 9. 10, 10, так, так, 10, 20, 30, 40, 50, да, 50 нужно, 50, еще 50 душ. Ну, как бы, это, собственно, 50 душ. ПОДПИШИСЬ! 50 душ, ребят, 50. Душ. 50 душ А, так, стоп. А, это я к этому, к сложности высокой. Ж... Не, мне нужно качать полет, поэтому я не. пока что не побегу к этому. 40.. Нет. Да, 50. Мне нужно еще 40 этих блоков и все, я буду готов. Ой, а вот на вот это вот здание огромное надо забраться вверх. Иглиф рядом, кстати. Три... Р три удара этим мечом, и он всю, и этот легионер всю... Удара этим ничем, и легионеров всю нету. Короче, 50, 60 ещё очень надо дата кластер собрать. Ну, короче, не важно. во, самое главное, что я вижу пока что это лук Душ. А там пока что, потому что, ну, потом, когда я сниму очки, я буду... Не буду его видеть, вообще ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай да блин, ай ай ай ай ай не ай нет, надо на, на карт, на тап, надо нет, не сюда надо, а наоборот. Ну на куда, короче, куда я? Короче, куда надо туда, куда, ой, здесь же мой этот призыв. Тут еще один гриф, кстати, где-то находится, ну... Недалеко здесь, где-то. Глиф. Наверное, он ну, где-то где-то, но не здесь. Держите чис чистую гордии и своей душе. Это. Лиф рядом, но мне как бы все равно. Только этих детей сейчас то не ищу. Наверное, он на самом деле опять, как всегда. Да блин, ну и ч ж ты Либо он, короче, он либо на этом здании, либо он где-то внизу и рядом на том здании нарисован. Нет, скорее всего, он реально где-то тут снизу, и я его не заметил, когда пробегал тут первый раз, а я... Демоны, вы мне мешаете. Ага, спасибо. То, что не мешает людям. Теперь на этом здании. Или на том. И мне все равно. Эта глифов все равно не даст сброса никак. Может, он где-то реально где-то там. Достали мне уже этих снайперов, смотри. Он где я так весь день. <звы> Мне во всех я церковных штуках не разбираюсь, ну и да не надо вот О, тут кто-то Снайпер. Снайпера устранил или нет? А, не, а вы вот сейчас устранил, да. Снайперская винтовка... Эм, не, я не, я свое оружие не про не меня ни на что, потому как я и... Так, где-то тут, так или не тут. Так. Декс. Декса, знаешь, где найти? Грешник. Не, он не знает где Декс найти И он тоже не знает где Декс Где же ты Декс Ёлки-палки На эти адские гонки Мы пожалуй с вами поедем в следующей Серии Saints Row Get Weekend В аду, пока-пока ребят До скорых встреч Увидимся с вами в встречу. Серия Get Out of Hell Пока-пока